Всем здорова, в данном видеоролике я с Эйзи убили самых тупых траперов на сервере Арисмайн, если вы уже поняли про кого я говорю, то можете написать в комментарии ник этого человека, видос получился очень интересный, так что набираем 250 лайков и я снимаю продолжение, где было очень много пвп, также были траперы, также были читеры, итоги конкурса будут в конце видеоролика. В описании мой, мой ин, инстаграм Подпишитесь, пожалуйста И 60% мои ролики смотрят без подписки Это очень печально, так что, ребята, подпишитесь, пожалуйста, на канал Все, кто не подписан, если вы подписаны, то вы просто красавец Спасибо вам большое Давай, а как варп на трап? Раз, два, да. три а где? Что это? На смертоноску Я буду поживу Ох! Давай хлем трапку, да А, нет Не-не, там не надо, там жестко. Да, да, я вижу. я у трап унику Ты давай У него тут еще одна Да ничё, Ой, может? я в трапке. Она у него открытая, прикинь. Капец, ты клоун. Илья, я у него в другой трапке, она у него открытая. Блин, сейчас под... Хорошо, ты убьешь его? Mm. Сейчас подойду, подойду, сейчас пойду, подойди. Убил. Убил. Боже. Че выкидывать? Илюша, помогай. Я, я убил быстрее втро. Ну, тут ресов миллиард. Ты просто... Где ты? Где ты? Иду, иду. Не знаю, зачем ты уходишь? Вот... Ну, просто так бесишь Ой, меня. Не Влад, Когда я уходишь. Тебя, Ой. А Иля, я дай это... левку, дай левку. Вот, меня я... закрыли травка, да? Помогай. Ой, Илья... я у Или. А я у тебя меня перок, я перки выкинул. Я я... Давай, кинь левку, куда ты прыгнул? За... Ну, ну, левка и себе дай. Себе дай. Отлично. А, я закрыли тут. А он инвалид. Или вылетай короче я там столько ресов было это это такой контент я не пофиг на да, ресы я выбил отдачу два 2 зато его на третьих а пошли убивать он, он в топке с очень где? донатерским инвентарем где, где, где? нир сам не вижу возле трапки возле трапки, своей а, вот он возле... вот и алекс прошка У меня про холме есть, не забывай. Окей. Алекс, прошка, ттем. Он в трапу сп. Да за... Ну куда ты лезешь, да, по спину? Да, да, да, да. я, я не лезу, я не лезу. Прыгай туда, прыгай туда, прыгай туда. Не-не-не, не не сейчас не могу. Ты тупой. <laughs> Сам меня прыгай, в страх. <laughs> а ты засмеешь? У тебя бафы-то есть? Да, да, да, да, да. <laughs> да ты дурак, Илья. Я боюсь, ФД. ФД а есть. ФД, прыгай. <laughs> О! Ты тупой? Ну ты тупой, Илья, зачем? Сейчас, сейчас. Живи. Меня закрыли, дебил. Ну все, живи. Молодец. Сейчас, сейчас, сейчас. Иди дропни его. Да сейчас, у меня 9 секунд, КД. У меня перлов нет. Спасибо. В смысле у тебя перлов не было? У меня просто перво нет. фад это куда? Иля, я там не законился. В смысле? Ты жмешь? Да. А че у меня да. ОК не заюзат? Он, выпил, он Опа. Блин, я вирусы упустил. Саня, да, мне тут, походу, жопа. Ну молодец. Почему жопа? Да, как тебя могли зажать? Выпи баф. Хорош. А у меня... баф так я тебе говорю, есть крутые бафы? Ты говоришь, нет. О, ты говоришь, да. Ну я сам, я сам себя закрыл, забей. Там у меня есть бафы, у меня все есть. Там у меня, есть бабы, у меня, есть. А у меня... А ты мне не дал такой баф крутой. У меня перок нема. Я сам себя закрыл. Слышишь? Сейчас у тебе через э, телепортацию передам. А уже все это я, я не могу попасть тебе. Тебя убили, но ну, я верю. Мм, сейф. Бафаем бафку. И идем унижать арту и этого. Не Ну, как бы это все. О, читер, кажись На читера. Сейчас убьем. Фаз дроп. Просто легко. Эндермен, уйди О, вышел этот. Артур. На. Туда. Убил. Легчайше. Просто для величайшего. Просто уничтожил. Как лошков. Ой, дверь закрыл. Но мне это не страшно. Хотя, довольно страхово. Ладно, у меня же Ока Так оно, оно, оно не юзается. О, пастурок надо как-то ливнуть как не знаю но как-то ливнуть надо Ребята, меня тут убьют сейчас. А, все нормально. Мы сейчас в эту дырочку просто пунем Чпоньк. И все. Излив. Ребят, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это просто имба.